что станет северным потоком после ухода Меркель. Политолог КФУ рассказал, как могут измениться русско-немецкие отношения. Объем, качество наших взаимоотношений кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Я... Хочу выразить надежду на то, что и после выборов, после смены правительства, эта тенденция будет сохранена. Во время большого интервью Клафрач университетской клиники ответил на актуальные вопросы о COVID-19. Колл-центр Казанского университета поможет решить проблемы со здоровьем. Я сотрудник КФУ, Меня зовут Чем я могу вам помочь? Всем привет! В эфире Ньюс, а в студии Александра Шестакова. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения Казанской премии имени Евгения Завойского среди молодых ученых в области физики. Победители получили дипломы и памятные статуэтки. Подробнее смотри в одном из следующих выпусков.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 Победы э, по демократической партии в Германии, он не является э, очевидным фактом. Для э, того, чтобы сформировать э, правительство, э, в Германии нужно иметь э, 50% голосов. Для того, чтобы правительство было легитимным э, нужно образовать альянс какой-то другой партии. Вот в данном случае мы, скорее всего, будем наблюдать движение больших партий. Это, опять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 а иногда и прямого шантажа нескольких стран-транзитеров, через которые проходили газопроводы, построенные еще при Советском Союзе. Я имею в виду в первую очередь Украину и Польшу. Технически северные потоки могли бы быть не построены, и при этом объемы прокачки газа могли сохраняться теми же самыми, что и ранее.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 Вообще, эта партия имеет очень агрессивную а, риторику в отношении российской политики. Вот, а, она имеет такую же агрессивную риторику в отношении Китая, а, осуждая нарушение прав человека, осуждая а, нарушение экологических норм и так далее. Вот, что касается двух больших партий, хотелось сказать, то, скорее всего, мы здесь будем видеть продолжение диалога вот, и,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 Хочу выразить надежду на то, что и после выборов, после смены правительства, эта тенденция будет сохранена. Ариадна Кугушева, Универньюз. Казань посетил вице-консул Генерального консульства Исламской республики Иран Масуд Малаи. Во время визита в Казанский федеральный университет состоялась встреча вице-консула с иностранными студентами КФУ, где обсуждались вопросы поступления и обучения иранских студентов в стенах вуза.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 В Казанском федеральном университете завершилась акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». По результатам мероприятия 120 добровольцев вошли в регистр доноров костного мозга. Отметим, КФУ стал главным вузом участников пилотной акции в Татарстане. В КФУ возобновил работу колл-центр по вопросам здравоохранения. Работники центра занимаются мониторингом здоровья. Все подробности в следующем сюжете.